Упражнение. Начинаете ж гонку, то есть вращение круговое, сначала посередке, на вихроре, потом смещаетесь на подвихроры, на боковые бедренные суставы, а потом начинаете отпускаться и плавать вокруг них, чтобы вас тащило, как бы само собой. Вот это состояние есть состояние на кретусах. На искусственно созданных плавающих опорах или узлах. Поработайте.